Всем привет! Вы находитесь на канале Кубик Юрика, это выпуск про жонглирование номер 5. И сегодня будет жонглирование тремя мячиками в одной руке на крыше девятиэтажного дома. Надеюсь, я и мои мячики не упадут. Как ни смешно, во время тренировки у меня упал мячик. Вроде бы он никого не убил. ДАДСКИЙ ПАРКУР! РУУКРАВ Всем привет! Вы находитесь на канале Кубик Юрика. Это выпуск про жонглирование номер 3. АААААА! У меня упал мячик. Вроде бы он пока никого не убил. Пока, господи!